Теперь следующее видео по, про продолжение э, истории про настойчивость. Да? Я очень хотела бы э, донести до вас э, идею о том, если мы смотрим с вами на определение настойчивости, что это волевое качество личности. То есть волевое – это когда ты берешь и совершаешь контроль над собой, заставляешь себя вставать и что-то делать. Хорошо. А на достижение, направлено на достижение поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние трудности. То есть трудности будут. Есть еще очень классное, если это определение взято из словаря Кузнецова из БТС, то вы, есть еще определение очень классное слово счастье ⁇ Счастье ⁇ это преодоление известных преград на пути к известной цели. Это определение дано Руном Хаббардом. Что интересно здесь? То есть не сама цель является чем-то желанным. Преодоление известных преград на пути э, к известной цели, то есть сам процесс преодоления. Почему люди попадают в ловушку того, что будет завтра хорошо, или я буду всю жизнь проработать, выйду на пенсию, и там, наконец-то, я буду отдыхать, или вот когда я заработаю все деньги мира, у меня все будет хорошо». Проблема состоит в том, что люди попадают в ловушку какого-то большого будущего, которое так и не наступает, направляют на него всю свою энергию, всю свою настойчивость, не решая здесь достаточно простые мирские задачи, которые сегодня могут расстраивать. Например, как это может выглядеть? Допустим, агент по недвижимости, который строит какую-то систему, чего-то он пытается добиться. Это что-то очень большое, не приводя в порядок то, что есть сегодня, здесь и сейчас. То есть получается, что мы получаем удовольствие от того, что мы улаживаем здесь и сейчас те вещи, которые нас не устраивают. Допустим, вы начали пытаться работать иначе, и у вас случился, например, обход сделки. Вы можете расстроиться, бросить, продолжать это делать, или там решить, что это не ваше, или что это не работает. Или, например, вы настроили сайт, пустили рекламу не получили ни одной заявки. Вы тоже можете расстроиться и бросить что-либо делать. Но если мы с вами посмотрим на настойчивость, то есть это добиваться поставленной цели, преодолевая внешние и внутренние трудности. То есть внешние, это, например, заявки не идут. Внутренняя трудность, мое личное расстройство, которое я не могу уладить, мне горько и обидно, я чувствую огромное раздражение, не могу привести себя в чувство, чтобы сесть и продолжать работать, преодолевая внешние и внутренние трудности. Определение счастья. Преодоление известных преград на пути к известной цели. То есть вот вылезла одна из преград. Внешне состоит в том, что у меня не хватает навыков, или я что-то сделал неправильно, почему у меня не получается достигнуть этого результата. Внутренняя у меня есть собственное, собственное расстройство, или у меня есть а, недоверие к самому себе, или я сам в себе разочаровался, или у меня недоверие к людям, или что-то еще. То есть это моя собственная реакция, которая мешает мне добиться цели. На самом деле, если очень хороший и простой способ а, проверить, Это, ну, то, есть, то, что происходит в вашей жизни и ваши собственные реакции, это то, на что есть смысл обращать внимание или нет. Если, например, я плачу и не могу прийти в себя, и не могу, допустим, заставить себя сделать что-нибудь полезное, я задаю вопрос, это помогает мне хоть чего-то добиться из того, что я хочу? Нет, не помогает. Все. И я как-то быстро успокаиваюсь. Но пока я считаю сама, что моя реакция возможна, что это имеет право на жизнь, что ну, я просто могу позволить себе так расстроиться, это продолжает существовать. Именно поэтому мы очень часто не понимаем, в чем есть удовольствие от того, что мы делаем. Удовольствие не будет где-то когда-то. Удовольствие здесь сегодня, когда ты привел в порядок себя свои эмоции, сел обратно, нашел ошибку, исправил ошибку, Получил результат лучше. Возможно, он еще не идеален, но ты уже получил результат. И тут возникает вопрос. То, зачем мы ходим к другим людям? За подтверждением. Мы хотим, чтобы нас подтвердили, чтобы нам сказали, что мы молодцы. А в чем проблема дать подтверждение самому себе? В американском словаре, оксфордовском, есть замечательное определение слова «самообесценивание». Самообесценивание – это совокупность обесценивание всех в окружении. Ну, то есть тебя, всех, всеми, всем твоим окружением. То есть, когда... Э, что такое обесценивание? То есть, когда кто-то говорил о том, что ты не можешь, или ты не самый лучший, или ты не самый эффективный, или это не твое, или у тебя не так круто получилось. То есть, вашу ценность уменьшали. Так вот, самое обесценивание это совокупность всего обесценивания, которое когда-либо кто-либо тебе делал. И получается, что из-за того, что у каждого человека есть совокупность вот этих всех обесцениваний, которые превращаются в самообесценивание, человек не может сам себе дать подтверждение. Точнее, он даже не понимает, что это нужно сделать. И вот иногда нужно просто сделать задачу, переоселить себя, проявить настойчивость в достижении цели, уладить внутренние и внешние трудности. Вы можете прям найти это определение в БТСе. И прям сохранить его, чтобы каждый раз, когда вы понимали, что дела идут не так, вы смотрели, так, какие у меня есть внешние трудности, выписывать их и смотреть. Хорошо, буду разбираться по одной. Выписывать свои внутренние трудности. Я расстроен, я в себя не верю, мне не хватает знаний. И улаживать их по одной. И давать себе подтверждение в тот момент, когда вы справились. Потому что если люди не понимают ваших стремлений, это не говорит о том, что ваши стремления не важны. Это говорит о том, что они больше ваши, нежели чем навязанные. Если вы их понимаете, а другие не факт. Понимаете, о чем речь? Еще есть классное определение слова осознание тоже. Это из словаря э, Хаббрада. Оно э, слово осознание. То есть осознание это способность воспринимать. Так. Существование чего-либо. Способность воспринимать существование чего-либо. То есть, если человек что-то не осознает, значит, он не способен воспринимать существование чего-либо. Вот в этом определении есть очень интересный секрет. То есть, если я не осознаю существование чего-либо, это я не осознаю. Оно все равно существует. Например, в жизни человека продолжает существовать одна и та же проблема, и за дня в день, и она никуда не девается, она каждый день происходит, и он постоянно переживает по поводу нее. Он может делать вид, что этого вообще нет, потому что самый простой способ, который быстрее всего загоняет людей в, э, в профессиональной жизни и не в профессиональной тоже большие проблемы, это как раз, когда человек отворачивается от ситуации, в которой он не может что-то осознать, а что-то, это как правило, посмотреть как на самом деле обстоят дела? Посмотреть и осознать, что вот так. В тот момент, когда он осознает, он может с этим что-то сделать. Оно никуда не испаряется. Ничего не происходит особенного. Но когда ты понимаешь, что, например, это квадрат, а это круг, ты можешь, ну как-то что-то из этого сделать. Когда ты не понимаешь, что это даже за предметы и какой они формы, ты ничего не можешь с этим сделать. Но это не говорит о том, что они не существуют. То же самое происходит на рынке недвижимости. Если человек делает огромное количество усилий, огромное количество исходящего, огромное количество встреч, и он при этом не получает необходимый результат, значит, он что-то не осознает. Не осознает – это не значит, что этого не существует. Возможно, для него, по его мнению, это не существует, но в реальной жизни это существует, и это влияет на него. Например, как большинство агентов сегодня до сих пор не могут понять, что… Uh, есть современные способы привлечения uh, клиентов, и надо переходить на них, потому что это единственный способ, как можно выжить на этом рынке в ближайшие пять лет. Они до сих пор продолжают убеждать себя и окружающих, что нормально будем работать по старинке. Но практика говорит о том, что с каждым днем все сложнее и сложнее зарабатывать деньги. Это не говорит о том, что интернет не существует, это не говорит о том, что кто-то не делает сайты, это не говорит о том, что кто-то не привлекает клиентов. То есть жизнь в этом направлении продолжается. И там есть какое-то развитие. Там есть какие-то изменения. А этот человек просто не осознает, еще раз, способность воспринимать существование чего-либо. То есть он не способен воспринять существование интернета, существование того, что можно сделать сайт, существование этих знаний, существование этих компетенций. И вообще факт того, что я должен это делать. И поэтому у него нет того результата, который он хочет. Или он а, не осознает, например, какие-то вещи в отношении заформирования базы. Он не осознает какие-то вещи в отношении людей. В продажах большинство а, продавцов в любых сферах работают по принципу «слепых котят». На самом деле, потому что люди не, у, не обучаются другим людям и ну, тому, как ведут себя другие люди. Они не обучаются их реакциям, они не пытаются узнать природу человека для того, чтобы понять, как с ним общаться, как на него влиять, как ему на самом деле помогать, как добиваться с ним согласия. Это тоже вопрос осознания. То есть человек просто не воспринимает, как на самом деле обстоят дела. Ему кажется, что это никак на него не влияет, но жизнь продолжается все равно. И чем больше она развивается, а он в этом развитии не участвует, тем больше вероятность того, что он проиграет. Поэтому я всех призываю сейчас регистрироваться на курс «Риелтор. Профессии и бизнес», узнавать об условиях участия и смотреть, как вы можете это сделать. Всем, кому было интересно, и все, кто хотел бы пообщаться и узнать подробнее, как ему можно попасть на курс, какой тариф ему подойдет, и как это сделать проще и легче, чтобы вход в программу для вас был безопасный, чтобы он был посильный, поставьте в чате плюсики. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. До встречи на программе.